Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай сам, и с вами снова Алексей. Сегодня сделаем полезную штуку. Таких вот идей в интернете очень много. Я сделаю это для себя и покажу это вам. Сделан для монтажной пены. Так что всем приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца. Но я буду показывать. Поехали! Друзья, сегодня поработаем с таким вот монтажным пистолетом для пены. Нашел я его на мусорке. Странно почему выкинули. Он работает. Металлический, не самый дешевый. но ну, Проверять я его не стал, работает или не работает. Как и в прошлом видео, мне нужна будет вот эта одна штука. Я уже немножко ее расслабил, она очень хорошо выкручивается. Я вот не знаю, тут резьба чуть меньше трех четвертых. Что это такое, ну, не знаю. Ну, будем выходить как из положения. Попробую сегодня скрестить их э, с пистолетом-краскопультом. Не знаю, получится не получится. Нашел я вот такой вот бочонок. Здесь он получается 1,2 и переход на 3 4 Но 3 4 сюда плохо. Он получается здесь чуть побольше, чем 3 четвертых. Надо как-то немножко подточить и попробовать, потому что здесь такой мягкий дюраль. И нарезать резьбу. Не знаю, сейчас попробую, конечно, закручу. Может быть, мне это и удастся. В общем, с горем пополам нарезал я резьбу. Все у нас закручивается, хотя я пробовал здесь выкрутить здесь сто процентов фертоши, наверное, скорее всего такая же резьба, можно было бы без переходников без ничего это все сделать, но не получилось мне открутить, поэтому будем собирать именно таким образом. Сейчас через сум ленту затянем все это и соберем, То есть, получится вот такая вот картина. там все вместе-то стянем. Здесь же обмотаем на сантехническую нить, она правда без коробки уже, ну из коробки я сейчас все вытащил, потому что она сломалась. Сама суть, главное, чтобы это было все разборным, и пистолет можно было бы использовать по своему назначению. Ну и теперь собираем. все хорошенько протягиваем. В общем, все протянул хорошенько. Честно признаюсь, разобрал это соединение. Также на нитку пересадил, потому что футбол хорошо не держало. А, ну, не держал, я так посчитал нужным, что я еще не пробовал, что пистолет еще даже видно, что ни пены, ничего не было в нем. Сейчас вместе с вами просто пойдем попробуем вместе. Работает или нет. Так, подключил я пистолет к компрессору. Беру свеженький баллон пены и накручиваем. Давайте попробуем, что сейчас у нас получится. А, то есть, сейчас я... Немножко. Можно пену регулировать. Так, попробуем немножко добавить пенки. Слушайте, ну шикарно, шикарно прям вообще покажу слой. То есть видно, что слой приличный. Это вот только нанес. Тем более в помещении прохладно. Прям трудно трудодоступных местах что-то обработать. Я делал, мне нужно будет там несколько труп вентиляционных обработать. Ну покажу вот на простой круглой какой-нибудь штуке, что это как обрабатывается. Ой, ну крутится, правда. Ну, то есть, как видите, прям шикарно наносится. Можно сделать шума и теплоизоляцию вентиляционных каналов. Промываем все точно так же. Одеваем. Это между прочим тот же баллон, который в прошлом видео я делал для очистки. Как заправлять можно прям также без компрессора подключить и промыть пистолет чуть пролилась у меня конечно неаккуратно закручивал ну в общем в принципе вот так вот идея понятная и простая то есть все это дело рабочее, рабочие и можно утеплять любые поверхности Здесь, кстати, вон с прошлого раза остался ацетон с пеной. Получалась такая корочка, была прям пластик-пластиком. То есть, для покрытия полов реально подойдет. Все, хорошенечко промыли. Пистолет у нас будет работать по своему назначению. Друзья, у нас с вами получилась вот такая вот идея. Я думаю, интересно будет утеплить ворота металлическим в гараже. Либо какие-то металлоконструкции, где неудобно, где рифленость, с каким-нибудь металлом а профиль, металлочерепицу, например, да, чтобы не конденсировал, ну, вариантов целая куча. Конечно, много таких видео, но я показал в своем ракурсе. Если вам понравился, обязательно палец вверх, напишите ваше мнение. Вам я желаю всем крепкого здоровья, до новых встреч, пока-пока.